Что, серьезно вот будете блять на 30 километрах в час друг друга обгонять ты еще фуры и по встречке херачишь ну да если включил аварийку то все встречки не бывать это клоу надо ехать 30 30 25 километров в час ребята Скорость 25 км в час. Фура обгоняет автовышку.